Новые возможности ВКонтакте. С помощью инструмента Sales ProMoeds рекламодатели могут продвигать свои товары, используя информацию о них с площадок ритейлера, то есть продуктовые фиды. Ну а для охвата потенциальных клиентов можно подключить обезличенные аудиторные сегменты для таргетинга на целевых покупателей, которые предоставляют маркетплейсы или интернет-магазины. Чтобы запустить компанию Sales ProMoed, на первом этапе бренду необходимо выбрать партнера, на площадку которого будет вести объявление и, соответственно, товары для продвижения из его продуктового фида. Затем рекламодатель может запустить продвижение выбранных товаров с таргетингами на аудиторию ВК или запросить у партнера кастомный обезличенный сегмент для таргетинга на его покупателей. Например, партнер может предоставить доступ к таргетингу на покупателей определенной товарной категории или смежных продуктов, исключив тех, кто регулярно совершает покупки продукции бренда. При клике на объявление пользователь сразу попадает на страницу товара. Такая механика позволит значительно сократить путь от показа рекламы до покупки. По итогам продвижения бренды получат расширенную аналитику. Она включает оценку влияния компании на такие важные метрики, как доля бренда в категории, продажи, рентабельность рекламных инвестиций РОАС, а также помогает рекламодателям анализировать портрет своей целевой аудитории. В компании можно использовать несколько рекламных форматов — карусель, мультиформат и другие. Объявления будут показываться на ресурсах компании ВК, например, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, в почте и в рекомендательной системе Пульс. В будущем продвижение товаров можно будет также запускать на ресурсах партнеров рекламной сети MyTarget, которая объединяет более 12 тысяч приложений и 2 тысячи сайтов. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!